Говорят, что все великое видно издалека, заметно издалека, так и все интересное иногда замечаешь только тогда, когда это начинают копировать. Здравствуйте! Сегодня речь идет о ботинках компании K2 серии Pinnacle, которые ходят три ботинка про 130 и 110. Раньше, как-то мне, честно скажу, не бросалась в глаза вообще эта серия и не знаю, что меня отпугило, Может потому, что раньше они были с тремя клипсами, может потому, что как-то мне, в принципе, не было не до этого, но сейчас а, я... Точно знаю, что это достойная вещь. Почему? Значит, смотрите. Ботинок с четырьмя клипсами, с катальной жесткостью 130, вообще абсолютно коровый, но позволяющий использовать его для всех вообще абсолютно типов креплений. Даже включает ТЛТ, то есть можно вставлять в обычный карв крепления, можно вставлять в ВТР, можно использовать для пина. Зачем и кому это надо? Это надо для тех, кто хочет и не терять связь с трассовым катанием, то есть, ну, например, вот у меня есть слаломки, да, и на них обычные трассовые крепления. Но при этом я хочу как бы и при этом, и фрирайдить. Вот, и я не хочу, то есть, вот меня, например, ТЛТ держит именно тем, что мне придется покупать новые ботинки, которые будут только для ТЛТ. Но я могу купить вот такое. И мне в данном случае будет что? Мне будет хватать жесткости, потому что 130, у меня будет все работать с ТЛТ, потому что ТЛТ, у меня будет нормальный диапазон работы голенища, потому что я могу распустить голенища, да, плюс расклипсоваться, вот. И при этом у меня в данном случае будет валенки внутри, шнуровка, вот, и валенок у меня не будет... Болтаться и натирать на болень, что у меня постоянно происходит с карф-ботинками, да, или там обычными фрирайд-ботинками. То есть мне будет и комфортно щитуриться. И, и ход голенища будет достаточно большой. Ботинок, ну, в данном случае я не могу сказать, что там супер легкий, но полегче, естественно, карф-ботинка. При этом у него в версии PRO есть возможность смены подошв. То есть можно поставить вибрам, но тогда они не будут входить в карф лыжи, эти крепления. Вот. Но они продаются в базе с обычными жесткими накладками которые при желании можно просто докупить и поменять вот ботинки есть карбоновые детали для облегчения но ну, как я уже сказал в общем вес у него не как у нормальных катальных ботинок где-то так серьезно полегче ну и, конечно, не туринговый ботинок. Но, в общем, решение такое вполне себе рабочее. То есть двухсторонний кантинг при этом присутствует. Все как, все по-серьезному, все нормально, все как положено для нормальных ботинок. Все отлично. То есть вот как бы в принципе, да, то есть для тех людей, кто серьезно готов заниматься и скитуром, и фрирайдом, и балетом, и кино, вот как бы вот отличный вариант. Вот и все. Вот, и дальше можно возить с собой две пары лыж, но хотя бы ботинки будете возить одни. Отличное решение. Все, чтобы не пропустить обзор следующих каких-то интересных штук, подписывайтесь на канал, ставьте видео вот так, заходите на сайт, подписывайтесь на соцсети. Пока.